Здравствуйте! В эфире Инсталайв с юридическим факультетом Казанского Федерального Университета. С вами я, Диана Шилова. И в ходе сегодняшнего прямого эфира вы сможете задать все интересующие вопросы о магистратуре, поступлении, приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, условиях приема и особенности учебного процесса. Сегодня на ваши вопросы ответит Кириллова Лариса Сергеевна, руководитель направления магистратуры юридического факультета, а также Давид Гильдеев Руссен Шамильевич, заместитель декана по международной деятельности юридического факультета. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я рада приветствовать вас здесь и предложить вам информацию о магистрских программах Юридического факультета Казанского федерального университета. Приглашаю вас на нашу магистрскую программу антикоррупционной деятельности. В рамках этой программы магистранты получат знания о том, как выявлять и предупреждать коррупционные правонарушения. Наша магистрская программа «Европейское и международное бизнес-право» реализуется на английском языке и предназначена прежде всего тем студентам, которые планируют осуществлять свою профессиональную деятельность в сфере внешнеэкономической деятельности. организуется и реализуется совместно с консорциумом университетов России и рядом зарубежных вузов под эгидой Организации Объединенных Наций. Она предназначена тем, кто планирует связать свою профессиональную деятельность с правозащитными механизмами защиты прав человека в национально-правовой системе и в международном праве. Добро пожаловать на магистрскую программу ⁇ Правовая аналитика ⁇ кафедры теории, и истории государства и права. Наша программа уникальна. Она основана на высоком кадровом потенциале преподавательского состава нашей кафедры и вобрала в себя опыт лучших ведущих вузов страны и мира. Мы постарались сделать программу максимально интересной и насыщенной, ориентированной на подготовку юристов, способных осуществлять качественный правовой анализ в различных областях профессиональной деятельности. Дорогие наши абитуриенты, магистратуры 2020 приглашаем вас к поступлению сразу на две магистрские программы, в которых принимает участие кафедра уголовного права. Специалист в этой сфере будет в равной степени разбираться и в материальном праве, и в процессальном праве такого рода. Юристы представляют очень важную ценность для науки и для практической работы, поскольку эти отрасли тесно связаны между собой. Вы можете подготовить себя для работы в судах, адвокатуре, батареапе, правоохранительных органов. Приходите к нам, мы вас ждем. Иностранные права, исламское право, информационные права, современные информационные технологии, блокчейн и криптовалюты, недвижимость и сделки с ней, семейные права, право собственности и договоры, корпорации и корпоративные отношения. Все это и многое-многое другое изучается нашими студентами. Мы приглашаем на нашу магистерскую программу юридическая защита прав граждан по уголовным делам. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединился еще один гость. Это Авдонина Юлия Николаевна, технический секретарь приемной комиссии юридического факультета КФУ. Дорогие гости, мне прямо сейчас хотелось услышать от вас, что из себя представляет юридический факультет. Понятное дело, там учат юристов, но у кого-то, возможно, еще. Добрый день, уважаемые абитуриенты Казанского федерального университета. Наконец-то о своих магистрских программах готов вам рассказать юридический факультет. Давайте я, наверное, озвучу пару слов об этом структурном подразделении Казанского федерального университета. Юридический факультет не так давно отметил свое 215-летие. Он является одним из известнейших и одним из старейших юридических центров Российской Федерации. За его сто длительную историю на юрфаке сложились известнейшие научные школы, были разработаны лучшие образовательные практики. И, конечно же, этот лучший опыт лег в основу наших магистрских программ. Обучение в магистратуре мы осуществляем по направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция. Выпускники наших магистрских программ повышают, получают квалификацию юрист и могут осуществлять свою профессиональную будущую деятельность в различных органах, в различных организациях. Это и частные организации, государственный сектор, это и адвокатура, нотариат, судебные органы. Наши магистрские программы разрабатываются в строгом соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Каждый год мы стараемся адаптировать наши учебные планы, наши образовательные программы под требования работодателей, под запросы, которые складываются на рынке труда. Кроме того, мы стараемся учитывать тенденции, которые существуют на данный момент в образовании, Поэтому можем сказать, что наши магистрские программы достаточно гибкие. Каждый год мы стараемся учитывать при их разработке лучшие практики. Каждый год мы предлагаем нашим абитуриентам новые магистрские программы. И на видеоролике вы вот не так давно видели, какие магистрские программы мы готовы предложить вам в 2020 году. Возможно, есть смысл их повторить. Давайте я их еще раз озвучу. В 2020 году юридический факультет предлагает своим абитуриентам 11 магистрских программ. Это на самом деле достаточно много по опыту, по исследованиям плана приема ведущих российских вузов. Можем сказать, что здесь мы ни в коем случае не отстаем. В 2020 году у нас заявлены профили «Антикоррупционная деятельность», Профиль ⁇ Европейское и международное бизнес-право ⁇⁇ это англоязычная программа. Далее профиль ⁇ международная защита прав человека ⁇ который реализуется в составе консорциума вузов под эгидой уполномоченного по, по вопросам прав человека. Профиль ⁇ Правовая аналитика, правовое сопровождение бизнеса, предварительное расследование правосудия по уголовным делам. Судебный юрист в гражданском, арбитражном и административном процессе, частное право и бизнес, юридическая защита прав граждан по уголовным делам, юрист в органах публичной власти, юрист в сфере цифровой экономики. То есть я думаю, вы видите, что направлений достаточно много, и я думаю, что каждый из вас может обязательно найти интересующий его профиль и интересующие его дисциплины. Спасибо. У нас появился первый вопрос на направлении частное право, какие предметы необходимо сдавать. И я думаю, можем заранее сказать о том, какие вообще вступительные экзамены предусмотрены и, возможно, как они будут проходить в этом году. Да, конечно же, это один из основных вопросов который, видимо, может поступать в рамках нашего сегодняшнего мероприятия. Отмечу, что для всех магистрских программ у нас установлен общий конкурс и установлено единое вступительное испытание в форме письменного экзамена. Поэтому вне зависимости от того направления, которое вас интересует, форма проведения экзамена, порядок проведения экзамена и конкурсная группа, что не менее важно, будет одна. Для всех профилей у нас установлен, повторюсь, письменный экзамен. Экзамен будет проходить онлайн в связи со сложившимися обстоятельствами. Экзамен будет представлять из себя письменное решение задачи. То есть в программу мы уже внесли те блоки, те разделы, которые нужно будет изучить, рассмотреть абитуриенту. И далее по тем вопросам, которые отражены в программе вступительного испытания, по каждому профилю будет предложена одна задача, и именно результаты решения данной задачи будут являться результатами вступительного испытания. Возник такой вопрос. Есть ли академическая мобильность в на специалитете? Ну, я думаю, этот вопрос не касается магистратуры в то же время, но mm -hmm. я думаю, можно ответить по магистратуре, то, что конечно, конечно. двойные mm -hmm. дипломы, допустим. Да, нужно отметить, что академическая мобильность у нас присутствует на всех направлениях подготовки юридического факультета. Это касается и бакалавриата, это касается специалитета. У нас их два направления подготовки по специалитету, да, по специальностям правовое обеспечение национальной безопасности и судебно прокурорская деятельность. И, конечно же, в рамках магистратуры это тоже возможно. Единственное, что имеет особенность, да, это период, когда непосредственно человек может поехать в другую страну для того, чтобы получить образ... как бы опыт обучения за рубежом. То есть если специалитет 5 лет, да, бакалавриат 4 года предполагают обучение, то, соответственно, вот со второго года обучения это возможно сделать. Ну, Желательно, чтобы до последнего года обучения это произошло. Да, то есть там второй, третий курс бакалавриата, со второго по четвертый курс специалитета. И применительно на магистратуре, здесь, поскольку всего 2 года обучения, то это, как правило, возможно либо со второго семестра первого курса, либо, соответственно, вот, третий семестр — это обучение в осеннем семестре второго курса обучения. Вот это возможно, поскольку Казанский университет в целом да, как бы имеет достаточно хорошие связи с зарубежными вузами, порядка 300 и более 300 соглашений подписано двусторонних Uh, у нашего факультета практически все эти возможности университетские существуют ну и безусловно мы тоже как бы, с, имеем хорошие контакты ну, более 30 вузов, с которыми у нас непосредственно тесные контакты имеются. это и Западная европа, это Левинский католический университет например, который входит в топ-100 или университет Маастрихта, или университет греноль альпы, Франция. это также и университеты азиатские. Да, это японские университеты очень известные и хорошие, да, это университет Цукубы, целый ряд других, да, это и китайские вузы, это и вузы иных э, государств мира. Да, то есть, в общем-то, в этом плане как бы, у нас контакты весьма хорошие. В том числе есть возможность поехать как на бесплатной основе за счет стипендии, которая предоставляется либо Министерством науки и высшего образования, есть программы соответствующие, есть возможность поехать по программам, которые предлагаются в рамках проекта Erasmus+, Европейской комиссии. И у нас есть порядка 15 соглашений университета вот с вузами в рамках этой программы. Есть соответствующие варианты, поддерживаемые ну, такими крупными структурами, как ДАД, например, в рамках германского фонда да, поддержки мобильности. Есть соответствующие проекты, которые поддерживают рамках двухсторонних обменов между вузами. Ну, то есть есть, конечно, такая возможность, ее нужно использовать. Я также отметить, в дополнение сказанному, действительно, имеющееся соглашение Казанского федерального университета, юридического факультета с зарубежными вузами позволяют и нашим бакалаврам, и магистрантам активно участвовать в программах академической мобильности. И как представители Доканата хочу сказать, что мы всячески поощряем такое участие, идем навстречу всем обучающимся, у нас есть случаи, когда магистранты сразу после поступления к нам на юрфак сразу же уезжают на обучение в зарубежный вуз, и они спокойно получают два диплома, то есть обучаясь и у нас, и за рубежом. Мы создаем для них все необходимые условия, которые касаются возможности дистанционной сдачи сессии, дистанционного а, прохождения государственной итоговой аттестации. Поэтому если будут соответствующие запросы и потребности, то мы всячески будем стараться их удовлетворить. Uh -huh. uh, поступил вопрос, много ли бюджетных мест в этом году, где можно ознакомиться с этой информацией? Давайте я отвечу с количеством бюджетных мест, и, в принципе, с планом приема в магистратуру юридического факультета, да и на бакалавриат можно ознакомиться на сайте приемной комиссии в разделе цифры приема, то есть они отдельно указаны для бакалавриата и для магистратуры. Что касается количества бюджетных мест в магистратуре то в этом году у нас 34 бюджетных места на очную форму и 25 бюджетных мест на заочную форму. Из этих 20 бюджетных мест на заочную форму 2 бюджетных места вы, выделены отдельно на профиль правового сопровождения бизнеса. Но здесь стоит иметь в виду, что данные цифры установлены для всех магистрских программ. То есть конкурс у нас единый, и эти 34 бюджетных мест, например, по очной форме обучения, будут распределяться между всеми магистрскими программами, исходя из результата вступительного испытания. Вопрос достаточно, и ответ на него очевидный. Спрашивают, можно ли поступить на магистратуру юридического факультета, закончив при этом совершенно другой вуз. Конечно же можно, но можно ли поступить с другого направления? Тоже известно, можно, да. Все, а... любые украинцы открыты ну Ну, то есть, я, допустим, Конечно. я училась на журфаке и да, на безусловно, у нас нет никаких входных барьеров в виде обязательного наличия там, первичного юридического образования. магистратуры магистратуру юридического факультета можно поступить после любого после получения высшего образования по любому из направлений подготовки. То есть, неважно, обучались вы физике, химии, биологии, вы тоже можете поступить в магистратуру по юриспруденции. Более того, количество желающих лиц с неюридическим образованием обучаться в магистратуре с каждым годом растет. Мы эту, эти запросы учитываем, в том числе и при построении наших учебных планов и образовательных программ. Поэтому мы стараемся закладывать дисциплины, которые были бы интересны не только для лиц с юридическим образованием, но в том числе и те дисциплины, которые будут интересны и полезны нашим магистратам, которые с юриспруденцией знакомиться впервые. Поэтому, да, безусловно, любое высшее образование по любому направлению подготовки позволит вам обучаться в нашей магистратуре. Что интересно, да, если добавить, то, вот, например, на профилях, которые связаны с частным правом, да, активно учатся студенты, которые получили экономическое образование. На направлениях, связанных с международным правом, допустим, да, как бы достаточно большое количество ребят с отделением международных отношений ну и соответствующих факультетов, да, как других вузов. Вот, то есть, на самом деле, вот есть определенная специализация тематическая, но это совершенно не обязательно, да, как бы будет жестким условием. То есть, главный вопрос — это сдать экзамен, и в данном случае, как бы вот тот экзамен, о котором говорил Лариса Сергеевна, собственно, он предполагает возможность поступать сюда всем заинтересованным в получении качественного образования. При поступлении на магистратуру на сколько направлений абитуриент может подать заявление? Я думаю, здесь ответит наш технический секретарь приемной комиссии Авдонина Юлия Николаевна. При поступлении в магистратуру на юридический факультет у нас направление общее, как сказала Лариса Сергеевна, это юриспруденция. А внутри, соответственно, ежегодно мы дополнительно в системе есть ранжированный список, где абитуриент указывает, Приоритет, первый приоритет, куда он прежде всего хочет поступить, на какое направление, допустим, это юрист сфере цифровой технологии, либо же также он указывает второй приоритет, там дается три приоритета установить, система дает, и, соответственно, на три направления он может подать заявление, только нужно учесть, что как бы, в любом случае вступительный экзамен он один, и ему нужно будет определиться, куда все-таки он хочет пойти в дальнейшем учиться возник вопрос на официальном сайте казанского федерального университета написано что дипломанты я профессионал могут быть приравнены к стабальникам как понять могут какие дополнительные условия существуют для Учёщников. В соответствии с правилами приема Казанского федерального университета дипломанты Олимпиады «Я профессионал» могут быть приравнены к лицам, которые получают максимальный балл за вступительное испытание. Казанский федеральный университет являлся в этом году одной из площадок проведения очного этапа Олимпиады «Я профессионал», но итоговые решение мы принимаем по результатам вступительного испытания. То есть фраза «может быть» позволяет нам уже после проведения вступительного испытания рассматривать вопрос приема на бюджетное место дипломантов Олимпиад. В этом году в связи с пандемией отправка диплома бакалавра отсканированная будет ли считаться за принятием оригинала? Или же нужно будет отправлять все-таки? Mm -hmm. А, в этом году в, в связи со сложившимися условиями а, мы будем засчитывать копии ваших документов, а также а, нужно будет прикрепить отсканированное подписанное заявление о согласии на зачисление. Именно по нему мы, соответственно, будем зачислять на бюджет и на, на контракт, а, также на основании этого заявления и а, заключенного договора и оплаты по нему, соответственно. Но в течение года абитуриент и уже, будущий, и уже студент, он может предоставить в ВУЗ свои оригиналы документов. И у нас тут возникла еще пара вопросов по приемной комиссии, именно связанные. Известны ли даты приема документов и с какого числа начинается работа приемной комиссии? Но Это все идентичные вопросы. И Подкрепленный вопрос, отличается ли формат приема в магистратуру очного и заучного отделения? Но я скажу о начале приема. Начал приема у нас стандартно начинается с 20 июня. Соответственно, система «Буду студентом» она уже будет работать, и вы сможете зарегистрироваться и, соответственно, уже подать заявление, если у вас имеется диплом о высшем образовании. Если диплома пока нет, то, соответственно, вы заявление подать еще не сможете, так как там нужны данные диплома и его, соответственно, скан. По поводу экзамена Лариса Сергеевна. И давайте, я да, скажу? я, наверное, дополню, но ну, следует сказать, наверное, Изначально, что вся приемная кампания будет проходить онлайн, дистанционно. То есть в университете мы с вами в этом году не встретимся. Поэтому дата начала работы приемной комиссии, она, безусловно, начнется, но вам приходить в университет для подачи документов не придется. Все документы, все заявления подаются онлайн, через социально-образовательную сеть будут студентам сайта абитуриент.кпфу.ру, то есть вы регистрируетесь на этом сайте, указываете свои данные, выбираете интересующие вас направления, заполняете все необходимые поля, подаете соответствующее заявление, проходите вступительное испытание и после этого уже принимаете решение о зачислении или о нежелании поступать в магистратуру юридического факультета. Что касается формата проведения экзамена, повторюсь, у нас в конкурсной группе установлены единые и установлены единые вступительные испытания, то есть формат поступления на очную форму, на заочную форму ничем не отличаются. Кроме того, вы можете сразу подать заявление и на очную форму, и на заочную форму, более того, мы даже рекомендуем это делать, не ограничивайте себя, Потому что если вы подадите документ только на очную форму, например, не поступите, но наберете достаточное количество баллов, например, для заочной формы, но не подадите заявление, вы и на, и на бюджетную заочную форму сможете не поступить. Поэтому не ограничивайте себя, подавайте максимально возможное количество заявлений. Вступить на испытание будет одно. То есть даже если вы подадите документы на очную форму и на заочную форму, вы один раз даете экзамен, и ваш результат будет учитываться в разных конкурсных группах. Отдельно в конкурсной группе на очную форму, отдельно в конкурсной группе на заочную форму. Далее вы уже посмотрите, где у вас больше шансов, например, поступить на бюджет и подаете согласие о зачислении на ту форму, которая для вас будет являться наиболее приоритетной. То есть Поэтому... задача одна на все, да? Абсолютно верно. Экзамен один, задача одна, формат проведения экзамена абсолютно одинаковый для очной формы, для заочной формы. Просто потом уже ваши результаты будут учитываться в тех конкурсных группах, на которые вы подавали заявление. И там, где у вас больше шансов поступить на бюджетную форму, вы ту форму обучения можете для себя выбрать. То есть если вы подавали заявление на очную форму, заочную форму и набрали, например, 80 баллов, и вы видите, что да, в заочной группе вы на бюджет проходите, а по очной форме нет, тогда вы можете подать согласие о, о зачислении на заочную форму. То есть этот формат весьма оптимален и удобен, потому что он позволяет абитуриентам сдать всего лишь один экзамен и дальше уже, уже, исходя из своих шансов, выбирать, какой профиль он на каком профиле желает обучаться, на какой форме обучения. Вот хочется да, еще подчеркнуть как раз нюанс, чтобы ребята, когда поступали, делали вот эти вот специальные отметки, да, указания галочками, все возможные варианты поступления, очное, заочное, бюджет, контракт, то есть насколько это возможно ну, по бюджету собственной семьи, да, как бы по возможностям. Если на, на контрактное отделение все-таки человек может потенциально попасть, хотя и, может быть, хотел бы поступить на бюджет, то лучше все-таки это сразу отметить, потому что потом, когда возникает проблема, что бюджетных мест не хватает, а человеку хочется все-таки учиться, вот от того, поставил он эту галочку или не поставил, будет решаться вопрос, может ли он поступить на юридический факультет или нет. То есть у нас Такое даже техническое случай. проблемы когда, например, абитуриенты подавали заявление только на очную форму, ну, рассчитывали поступать на очную форму, к сожалению, по очной форме бюджета не получилось, а по баллам они проходили на бюджет заочной формы. Но вот, к сожалению, не подали заявление, сроки прошли, и бюджетного заочного места они тоже лишались, поэтому не ограничивайте себя. То есть, если бы был вариант, что вы на каждое ваше заявление еще отдельный экзамен сдаете, это одна ситуация, там, где нужно было бы готовиться, а здесь Экзамен один, и просто ваши баллы будут учитываться в разных списках, в разных конкурсных группах. Возник еще вот такой вопрос. Задачи на вступительных испытаниях будут по какому предмету? То есть, чтобы основываться хотя бы, к чему готовиться? А, как я отметила, в программе вступительных испытаний, которая еще в октябре была размещена на сайте приемной комиссии, на сайте факультета, есть разделы по каждой отрасли. То есть, у нас экзамен по считается, что это экзамен по юриспруденции, а задачи будут по профилям. То есть, смотрите, когда абитуриент начнет экзамен онлайн, изначально это будет, нужно будет пройти через систему прокторинга, то есть провести идентификацию личности абитуриента. Далее абитуриенту на выбор будут представлены 11 профилей. Сколько, один, сколько магистрских программ, столько и профилей. Абитуриент выбирает нужный ему профиль, открывает его, и там будет задача по профилю. То есть у нас на каждый профиль, на каждое направление магистрской программы, ну, условно на каждую отрасль, будет своя задача. Если вы хотите поступить на профиль, например, юридическая защита прав граждан по уголовным делам, это как уголовного права, у вас будет задача по уголовному праву. Если вы хотите поступать на профиль частное право и бизнес, у вас будет задача по гражданскому праву. Судебный юрист, у вас будет задача по гражданскому процессу. Каждая каждой задаче также даны пять вопросов. Из них два вопроса связаны с теорией, то есть именно в рамках той программы, которая заявлена на сайте, и три вопроса... Они позволят выявить ваш уровень юридических знаний, ваше юридическое мышление, ваши способности решить какой-то кейс и казус. Но отмечу также, что конкурсная группа одна. То есть здесь не будет деления по профилям, там, например, что вот на частном праве и бизнес там вот эти три человека лучше всего написали экзамены, и они проходят. Нет, вполне может быть, что лучше всего справиться с экзаменом ребята, которые, например, все желают обучаться там, на профиле частный право и бизнес, и все бюджетные места будут отданы на профиль частный право и бизнес. То есть вот... Здесь тоже сразу отмечу, иногда бывает такая проблема, что абитуриент выбирает вопросы или задачи по профилю, по которым ему кажется, будет меньше всего желающих обучаться, и сам себя ограничивает. Выбирайте то направление, которое вам интересно, потому что конкурсная группа одна. Если вы думаете, что у этого профиля меньше всего желающих, ну вы сами себя просто ограничите, потому что... Все равно список конкурсный будет общим на все магистрские программы. Mm. Возник вопрос, а можно ли на разные профили решать задачи? Нет, экзамен у нас один, и вы выбираете одну задачу. Вот здесь есть особенность. Да? Поскольку, как вот Саиса сказала, группа одна, у нас это юриспруденция, специальность одна, то, соответственно, вы решаете задачу по скажем так, направлению, которое вы отметили в первом приоритете. А вот второй и третий приоритеты, они могут быть в принципе использованы, если вы не проходите на это направление по решению той же самой задачи, которую вы решали на экзамене. Да, то есть как бы это направление, оно, да, может быть, не совпадает с тем, которое в итоге вы выберете для учебы, если не получается пройти по местам, но тем не менее ну, комиссиям, которые принимают экзамены, будет достаточно просто оценить уровень владения соответствующим материалом. Ну и, соответственно, поскольку там 5 вопросов внутри задачи, то можно будет вот эту вот как бы, связку с другими направлениями тоже провести. То есть, на самом деле, да, выделение задач по профилям, оно связано с чем? Тем, что, обучаясь на бакалавриате, наверное, у каждого из нас были свои какие-то интересы, свои приоритеты, Поэтому мы по профилям разделили задачи, чтобы облегчить вступительные испытания поступающим. Но критерии оценивания одни. И повторюсь, нам важно не ваши знания в этой области, а нам важно выявить ваши знания именно в юриспруденции в целом. Поэтому критерии оценивания будут одни. И ваш профиль, ваша выбранная задача – это просто облегчение, так скажем, вашего вступительного испытания, чтобы вам было проще справиться с ним, а уже дальше мы будем проводить оценку по уровню ваших знаний, по вашему умению рассуждать, по вашим умениям пользоваться нормативным материалом, по вашим умениям анализировать правоприменительную практику. Угу. Сколько времени будет даваться на решение задачи и в какой форме, куда нужно будет отправить на нее ответ? В общем, а, интересует техническая часть, как это поняли. будет? Мы поняли. Сразу отмечу, что техническая часть сейчас у нас в состоянии разработки, то есть пока идет вот эта вот работа по налаживанию системы, поэтому пока мы отметим в таких общих чертах, но в дальнейшем вся информация, безусловно, она появится у нас и на сайте, и в нашей группе ВКонтакте. На решение задачи будет выделено 120 минут, то есть в то же самое время, что заявлено в программе вступительного испытания. Вы входите в систему, изначально идет процедура идентификации вашей личности. Далее вы нажимаете на интересующий ваш профиль, на соответствующую вкладку, перед вами выходит текст задачи. Также к системе прикрепляется бланк, вы этот бланк скачиваете либо распечатываете. Вы в рамках данного бланка вы его заполняете, решаете свою задачу, далее вы этот бланк распечатываете, ставите свою подпись на каждом листе, сканируете свой ответ либо фотографируете и прикрепляете к системе и параллельно отправляете на наш почтовый адрес электронный адрес, извиняюсь, на адрес нашей электронной почты. Если у вас нет возможности печатать ответ, тогда вы распечатываете бланк и от руки решаете задачу письменно, тоже фотографируете, сканируете, и нам свой ответ высылаете. То есть для этого у битериента требуется хорошая камера, как я понимаю, это ну, на ноутбуке, допустим, да. телефон и... Листочие абсолютно бумажка, абсолютно верно. Система прокторинга, повторюсь, она требует обязательной идентификации личности, для этого обязательно нужна веб-камера. Но здесь технические возможности мы понимаем у всех разные, поэтому телефон, хотя бы самый элементарный, это наличие телефона с камерой. Мы эту проблему безусловно понимаем, тоже обсуждаем различные варианты, исходя из ситуации, но, к сожалению, требования идентификации никто не отменял. А Можно ли где-то сейчас уже ознакомиться буквально с примерами задач, которые будут что-то посмотреть, какой-то материал? А программа вступительного испытания у нас сейчас корректируется, потому что как раз-таки есть потребность детального расписать Хорошо. процедуру вступительного испытания, мы сейчас программу корректируем и буквально, я думаю, на следующей неделе разместим ее на нашем сайте, где будет вся информация по этапам и в том числе пример решения задач. Поэтому да, конечно, можно будет. Ну, всеми любимый вопрос, который у нас всегда присутствует, это какие условия все-таки даются... бакалаврам мы знаем, даются ли магистрам те же самые условия, что там общежитие, стипендии, какая сумма, что и как? Ну, мы... Магистранты, да. очники у нас пользуются. Всеми теми же самыми да? возможностями, которые существуют и у бакалавров, и у специалистов. То есть да, конечно, предоставляется общежитие. Опять же, независимо от того, бюджетное направление или контрактное да, направление подготовки. Соответственно, то, что касается общежития, то это ну, как бы два наших больших кампуса. Это, соответственно, деревни-универсиады, университетские общежития. И это студенческий городок, соответственно, на красной позиции. То есть и то, и другое направление как бы возможно. Ну, плюс еще есть наше общежитие, которое находится рядом с университетом на Пушкина. То, что касается иных условий, да, как бы стипендиальный, опять же, формат, он возможен, если речь идет о бюджетном обучении, то есть если это контрактное обучение, понятно, что о стипендиях не говорят, ну и те же самые условия, в принципе, существуют и по отношению к магистрантам в том, что касается дополнительных финансовых возможностей. Да, если мы говорим, допустим, о стипендии Оксфордского фонда, то же самое, да, как бы те же самые условия претендований, претензий на того, чтобы получить э, вот эту стипендию Оксфордского фонда. Стипендии ну, Потанинского фонда, президента республики Татарстан да, специальные конечно, юридические да, стипендии это все возможно для наших магистрантов более того наши магистранты каждый год являются стипендиатами и да активно и... участвуют и... во всех мероприятиях конкурсах в, в тех проектах которые реализуются в нашей стране и за рубежом то есть здесь на самом деле вот как раз в отношении академической мобильности в том числе то есть получаются гранты на поездки за рубеж, в том числе вот через зарубежные фонды или через международные организации, через российские структуры. Очень важно отметить, наверное, что магистранты — это все-таки следующая ступень высшего образования, и она в большей степени ориентирована на исследовательскую работу. Поэтому наши ребята, магистранты, например, участвуют в, в проектах, которые связаны с грантами Российского фонда фундаментальных исследований. У нас на юридическом факультете сейчас как раз реализуются три таких грантовых проектов РФФИ, и практически во всех участвуют магистранты. Да, то есть аспиранты, магистранты, то есть вот это уже та группа наших обучающихся, которые вполне могут да, участвовать в исследовательской деятельности и помогают своим научным руководителям. Вот, то есть было бы желание, вопроса. возможности они всегда найдутся, если не найдутся, то мы их с радостью создадим. Вопрос по вступительным все-таки экзамены у нас продолжаются. Можно ли пользоваться нормативными актами на экзамене? Или должны быть, или должен быть примерный ответ на задачу без ссылки на нормативный акт? Безусловно, можно пользоваться нормативными актами, более того, некоторые вопросы прямо подразумевают анализ правоприменительной практики, поэтому пользоваться справочными правовыми системами можно, но только справочными правовыми системами. Система прокторинга позволяет вести запись и вашего изображения во время написание вами экзамена и вести запись вашего рабочего стола и тех вкладок, по которым вы переходите во время а, вступительного испытания. Мы получим соответствующие видеозаписи, мы будем видеть, чем вы пользовались, то есть повторюсь, там есть теоретические вопросы, и отвечать на, теорет... на теоретические вопросы вы должны, безусловно, с учетом имеющихся у вас знаний, а уже отвечать на вопросы, требующих а ваших практических навыков, вы можете с использованием нормативных актов в а, справочных правовых системах. У нас правовой системы Гарант. Более того, мы сейчас Все даже ведем переговоры со справочной правовой системой Гарант. На данный момент мы договорились об открытии полного доступа данной системы для а, Итоговая аттестация наших выпускников, и мы, наверное, проведем соответствующие переговоры для вступительных испытаний. Mm, то есть вот они откроют ссылочку прямо на экране? Да, они, верно, все... да mm. они ведут логин и пароль и будут пользоваться. Mm -hmm. Имеются ли приоритеты при поступлении студенты краснодипломников и ИРФАКа? А, ну, приоритеты КФУ юр, Юрфака, прям их и, безусловно, и быть не может, потому что красный дипломник любого направления ⁇ это все-таки красный а, дипломник. Здесь отметим, что при поступлении в магистратуру каких-либо приоритетов нет. То есть результаты поступления определяются только итогами, вступи, только итогами вступительного испытания. И на бюджетное место пройдет тот абитуриент, который наберет максимальное количество баллов именно по итогам вступительного испытания, даже если у него не красный диплом. Когда нам поможет красный диплом? Если сложится ситуация, когда два абитуриента наберут одинаковое количество баллов за вступительные испытания, то есть при равенстве баллов, вот здесь да, мы будем учитывать среднюю оценку его диплома о высшем образовании. И здесь, безусловно, если у вас красный диплом и одни пятерки, то вам это может быть плюс. Угу. Ну, и вот, как правило, как раз мы последние несколько лет используем такую модель: когда предлагаем ребятам, которые поступают в магистратуру, представить документы, подтверждающие какие-то дополнительные навыки, знания, результаты. Это там грамоты, сертификаты, связанные с участием в конкурсах, олимпиадах, конференциях, да, соответствующие публикации и так далее. Да. то есть вот так называемый портфолио да, абитуриента. Вот как раз в случае, когда у нас возникает проблема выбора да, при и равенстве. при равенстве баллов, соответственно, вот этот портфолио может очень хорошо сыграть свою роль и ну, показать, что да, у этого абитуриента есть дополнительные знания, дополнительные соответствующие успехи, которые имеет смысл применить в дальнейшем в обучении. Владение иностранным языком в том числе, кстати говоря. А как в этом году будет проходить поступление иностранных граждан? То есть все так же или какие-то тонкости имеются другие? Ну то есть фактически процедура приема та же самая, с учетом того, что мы проводим эту процедуру дистанционно, с использованием системы прокторинга. Поэтому все граждане государств зарубежных участвуют в том же самом конкурсе и могут точно так же подать заявление, указать соответствующие отметки, там, да, выбрать приоритеты и так далее. Они могут участвовать в том числе в конкурсе на бюджетные места. И здесь есть несколько моделей. Соответственно, есть группа стран — это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Республики Беларусь — Граждане этих государств могут претендовать на поступление на бюджетные места без каких-либо ограничений. Есть соответствующая модель ну, как бы статуса отечественника, который можно также подтвердить через нашу процедуру университетскую, в том числе с подачей документов и отметкой в системе. Вот буду студентом, там нужно будет соответствующее указать позиции и представить подтверждение того, что человек является соотечественником. Здесь уже не будет ограничения по конкретным вот этим четырем странам, это может быть шире. Есть, как правило, это, конечно, государство бывшего, Совет... республики бывшего Советского Союза. И а, также а, речь идет о том, что а, как бы есть возможность поступать а, иностранным гражданам, независимо от того, из какой части мира они готовы поступить к нам, через соответствующие модели, предоставленные нашим агентством по сотрудничеству с зарубежными странами, так рост Россотрудничество. Есть практически в большинстве стран мира представительство этого агентства, Российского федерального агентства по сотрудничеству. И эти центры, как правило, они называются центры культуры и языка, которые в государстве есть, вот они имеют соответствующие квоты на поступление по гослинии. Соответственно, Российская Федерация выделяет ряд соответствующих стипендиальных проектов, программ для поступления абитуриентов и в магистратуру. Это касается и бакалавриата в том числе, но это касается тех программ, которые прошли государственную аккредитацию. В, России, вот в нашем случае на юридический факультет это касается программ бакалавриата на сегодняшний день и программ магистратуры. И, наверное, скажем, что у нас есть англоязычные магистрские Да, конечно. Программы. Ну и нужно отметить, что есть вот на нашем факультете несколько программ, ну, в данном случае три программы, которые имеют особый статус. Да, то есть есть программа, которая реализуется на английском языке полностью. Это программа European International Business Law, Европейское международное бизнес-право, это полностью стопроцентно двуязычная программа, поэтому вот как бы это как один из элементов особых нужно отметить. И эта программа в том числе вот уже второй год реализуется совместно с Евразийским национальным университетом имени Льва Николаевича Гумилева из Республики Казахстан. У нас есть ребята, которые обучаются сейчас по программе вот в ЕНУ в Евразийском национальном университете и в этом году должны как раз приехать к нам. Есть программа, которая реализуется в консорциуме вузов, российских вузов, 9 таких вузов, под эгидой Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Эта программа разработана и реализуется ну, вот в Казанском университете с 2013 -го года. Эта программа называется «Международная защита прав человека». <coughs> Тоже очень интересная программа, она, скажем, двуязычная, да, поскольку в основном речь идет об обучении на русском языке, но... Поскольку здесь много возможностей предоставляет специальный грант Министерства иностранных дел Российской Федерации, то вот, приглашаются иностранные профессора, и они вычитывают свои лекции и ведут занятия на английском языке. И есть программа, которая реализуется у нас совместно с университетом имени Канта, Балтийский. Балтийским федеральным университетом. Эта программа проводит сопровождение бизнеса. Да, это русскоязычная программа, но вот она тоже имеет такой сетевой статус. Ну и еще отмечу, что вот программа «Международная защиты прав человека в 2017 году получила международную аккредитацию. То есть в том числе вот есть такой интересный mm -hmm. и значимый статус, да, это международная аккредитация немецкого агентства ИВАЛАК, ну и, соответственно, наших российских аккредитационных агентств. То есть это бывает важно для иностранных именно? Да. граждан, да. чтобы программа имела и международную аккредитацию, то есть такая программа на ЮРФАКе имеется. Будут ли в этом году предусмотрены льготные места при поступлении на бюджет? И если да, как можно будет прикрепиться и подтвердить? <so proprio> а, льготные места у нас имеются. А, сведения о льготных местах а есть в плане приема на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. А, на бакалавриате таких мест три у нас. На специалитете льготных мест нет, так как там нет бюджетных мест, там только контракт. И на педагогическом отделении на бакалавриате там два льготных места. Также, когда вы будете подавать заявление, там есть вкладка льгота. И, соответственно, вы должны будете, во-первых, поставить галочку в заявление о том, что вы являетесь инвалидом или там сиротой. А также а, во вкладку «Где льгота» нужно будет приложить документы, которые это свидетельствуют, и, соответственно, подать заявление. На магистратуре льготных мест у нас нет. Да, то есть отмечу, что если вы план приема тоже откроете, вы увидите, что особый квоты для магистрских программ не выделено. Угу. Для поступления на англоязычные программы необходимо сдать международных экзаменов в виде TOEFL или IELTS. Если да, то скольки баллов необходимо набрать. Угу. Ну, в данном случае наша программа реализуется пока на текущий момент нашим университетом в полном объеме, соответственно мы не требуем представления каких-либо специальных подтверждений международных экзаменов, но владение языком как бы оно проявляется в последующем. В рамках непосредственно экзамена опять же который установлен он общий для всех, он проводится на русском языке задачу, которая представлена по профилю европейского международного бизнес-права, допускается решать и на русском, и на английском языках. Да? Двуязычный вариант решения задачи. И в дальнейшем мы просим обычно, по практике, которая есть, представлять соответствующие подтверждения владения иностранным языком. Да? Вот Тот уровень, который у вас есть, нужно предоставить, соответственно, мы будем обращать на это внимание Опять же, при равенстве mm -hmm. да, соответствующих баллов. Но обязательно вот такого входного барьера для поступления на англоязычную программу нет? Ну, мы ведем сейчас переговорный процесс с двумя университетами. Это университет Лондона, и, ну, там, в частности, Queen Мэри колледж. И это, соответственно, Швейцарская академия международного и сравнительного права. Вот в рамках этих двух структур, возможно, да, как бы наша программа будет иметь совместный формат. Но на 20-21 учебные годы пока этот вопрос не ставится, поэтому э, любой уровень владения иностранным языком, который у вас есть, вы можете подтверждать. Но естественно, что учиться легче, если уровень не ниже соответствующего варианта B2-C. Ну, конечно, C1-C2 — это оптимальный вариант. Если все-таки не набираться на определенную программу количество человек, то направление открывается или же нет? Большое спасибо. У нас на уровне университета установлено определенное минимальное количество человек в группе. И для магистратуры установлено, что в каждой группе должно быть минимум 10 человек. Поэтому магистрский профиль откроется, если будет минимум 10 желающих на него поступить. Как мы в данном случае работаем? То есть так как конкурсная группа одна, то при подаче заявлений именно через систему абитуриент вы не сможете выбрать профиль, на котором вы хотите обучаться. Вы сразу выбираете конкурсную группу. Далее мы уже на своем локальном уровне, на уровне структурного подразделения связываемся с каждым абитуриентом, просим его заполнить соответствующие внутренние заявления о выборе профиля, уже конкретного профиля, где он хочет обучаться. И по итогам собранных заявлений мы принимаем решение, открывается данный профиль набирается группа или нет если профиль не открывается например там менее 10 желающих обучаться тогда мы опять в индивидуальном порядке связываемся с каждым абитуриентом и либо ведем с ним переговоры предлагаем иные направления иные профили если же ему принципиально данное выбранное направление ну тогда мы конечно же его не заставляем к нам поступать у нас учиться Жаль, конечно, но мы желаем ему всего самого лучшего и прощаемся. Сколько мест предусмотрено бюджета на заочную форму обучения и какой минимальный проходной балл? Давайте я знаю. еще раз повторю, у нас в этом году 34 бюджетных места на очную форму, 23 бюджетных места на заочную форму и 2 бюджетных места на заочную форму на профиль правовое сопровождение бизнеса. Минимальное количество баллов 40, максимальное количество баллов 100. Проходной балл нам пока неизвестен, он будет определен по итогам вступительного испытания. Также хотелось бы отметить, что в этом году установлены и цифры приема на контрактное отделение. Это 90 договорных мест на очную форму, 122 договорных места на заочную форму. Поэтому а, в этом году тоже советую не затягивать с принятием решений, потому что на контрактную форму тоже установлены предельные величины. И в течение какого времени появятся результаты по сдаче экзамена вступительному? В соответствии с правилами, установленными в Казанском федеральном университете, результаты письменных вступительных испытаний объявляются в течение трех рабочих дней. Возможно, мы смотрим все такие бакалавры, было бы интересно слышать, как проходит стажировка в случае бакалавриат мы можем не затрагивать, но в случае магистратуры, как проходит стажировка? Ну, практика, да, летняя стажировка. Да, практика. давайте мы расскажем безусловно. Каждый год мы меняем формат проведения практики, виды практики, исходя из опыта, исходя из запросов. На 2020 год у нас заявлена педагогическая практика, это требование образовательного стандарта, потому что мы готовим, в том числе, к педагогической деятельности. Это практика производственная, это практика преддипломная. Но что касается магистратуры, здесь с практикой немножко все попроще, потому что многие магистранты уже имеют опыт работы, и они уже работают, обучаясь в магистратуре, поэтому, конечно же, они проходят практику по месту работы, здесь мы им ни в коем случае не препятствуем, Наоборот, поощряем прохождение практики по месту работы, поэтому здесь вопрос так острый не стоит. Те же магистранты, которые не работают или которые не имеют опыта в юриспруденции, их мы обеспечиваем местами прохождения практики, исходя из профиля, исходя из, из их темы дипломной работы. То есть это могут быть государственные органы, судебные органы, адвокатура, юридические фирмы. Все зависит от желания магистранта и от того направления, которое он для себя выбрал. Ну, если добавить, как бы вот, ну, у нас ну, у юридического факультета, в частности, да, есть достаточно большое количество договоров э, с, и с органами государственной власти управления, безусловно, это и госсовет, это и министерство юстиции, это и следственный комитет, это и прокуратура и так далее. С ведущими работодателями. Да, с ведущими работодателями. В том числе и с организациями, которые занимаются коммерческой деятельностью, тоже как бы, с крупными э, структурами есть хорошие договоренности. Поэтому практика, в принципе достаточно хорошо проходит, и главный вопрос, конечно, это заинтересованность самих магистрантов в том, чтобы эту практику пройти. Вот. Ну а поскольку учеба у нас ориентирована все-таки на вечернее время, и вот это один из особых и элементов, особых. Да, mm -hmm. который существует в нашей магистратуре, то есть обучение происходит после пяти часов вечера. Да. А в этом случае, конечно, большинство действительно магистрантов уже работает и приходят после работы на учебу. Также, что касается практики, она имеет еще одно свое преимущество по сравнению с практикой на бакалавриате. Все-таки, проходя практику в магистратуре, у нас обучающиеся уже имеют высшее образование. И итогом практики может стать не только отличная оценка, полученная у преподавателя, но итогом практики часто бывает и последующее трудоустройство, потому что магистранты весьма успешно показывают себя, показывают свои знания. И у нас был, было достаточно много хороших положительных примеров, когда по итогам практики магистрантов приглашали к себе на работу, отмечая их знания, навыки, поэтому практика в магистратуре это безусловно плюс, есть возможность себя показать. Угу. Если заявление не было подано на другой профиль, а тот профиль, на котором было подано заявление, не открыто, тот вопрос, к которому мы касались ранее, uh -huh. в любом случае, возможно ли перейти на другой профиль? Абсолютно возможно, в этом как раз таки плюс и единой конкурсной группы и единого вступительного испытания. То есть, если вы вступительное испытание прошли, оно у нас одно, конкурсная группа одна, выбранный вами профиль не открывается, но единый формат испытания позволяет вам обучаться на другом профиле. Без проблем. При поступлении в юридический факультет, какие гранты есть для иностранцев, для иностранных граждан? Ну, специальных каких-либо грантов не предусмотрено в Казанском федеральном университете. Единственное, что здесь может быть плюсом да, для иностранных граждан. Во-первых, это вот то, что я говорил об академической мобильности. То есть, если вы поступаете на факультет, независимо от того, какая это будет форма бюджетная или контрактная, вы можете претендовать на получение стипендий для обучения за рубежом. Да, то есть вы можете получить по программе Erasmus+, соответствующую возможность поехать на полгода, допустим, за рубеж и по поучиться. Да? То есть это компенсирует в определенной части стоимости обучения, которую вы платите в Казанский федеральный университет. Да? А то же самое касается дополнительных стипендиальных программ, грантовых проектов, которые касаются грантов РФФИ, Российского научного фонда, да, соответствующих различных других стипендиальных и иных программ, Потанинская та же самая стипендия, да, там, Туманова и так далее, да? то есть, на который вы можете претендовать, для иностранных граждан это открыто. <coughs> вот Это, конечно, в первую очередь. Но специальных э, проектов нет. Единственный, который я уже назвал проект, это проект Россотрудничества. То есть, если вы подаете документы э, через Россотрудничество, через Гослинию, то, соответственно, тогда эта оплата будет осуществляться по соответствующей линии. Есть еще возможность, вот Китайская Народная Республика, кстати говоря, использует такую модель, они выдают собственные стипендии. Это касается не только КНР, это касается и других стран. Да, государственные стипендии на обучение — это не рост Россотрудничество, это собственные национальные программы поддержки обучения за рубежом. Также по аналогии, что есть в нашей стране, это программа, ну, вот в Республике Татарстан, в частности, есть программа «Алгарыш», которая также дает возможность получить грант на обучение за рубежом, в том числе для магистрантов. Кстати говоря, это вот тоже один из вариантов, который можно использовать. Угу. А есть ли очно-заочная форма и кристальные бюджетные места? А предыдущие два года очно-заочная форма у нас выделялась. В этом году очно-заочной формы нет, но и смысла в ней абсолютно нет, потому что даже очники обучаются у нас в вечернее время, чтобы адаптировать процесс обучения под их работу. Угу. Вот ранее вы говорили про 35 бюджетных мест, да? 34, 34, да. 34, да. Они распределяются, получается, по каждому направлению или же нет, на каждом направлении? У нас общая конкурсная группа. Распределение бюджетных мест по профилям нет. Все распределение уже будет по итогам вступительного испытания. То есть нет такого, что на этот профиль три бюджетных места, а на это два. Конкурсная группа общая. Распределение будет между всеми абитуриентами, между всеми магистрскими программами. И самый важный, наверное, вопрос на сегодня это про военный призыв. Как в случае человека, который завершил, поступает в магистратуру, точнее, как ему получить отсрочку при поступлении в Казанский федеральный университет, дистанционно как-то делается или что? Также, когда вы будете подавать заявление, вы можете прикрепить приписное свое свидетельство, которое будет передаваться военно учетный стол, соответственно, и вас будут при случае поступления вашего на первый курс, вас, соответственно, прикрепят дистанционно, а по приезду вы уже лично посетите военный учетный стол. И на этом мы завершаем наш инсталай с юридическим факультетом Казанского федерального университета. Сегодня на ваш вопрос ответила Кирилла Ларис Сергеевна, руководитель направления магистратуры юридического факультета КФУ, Давлет Гельдеев Рустем Шамильевич, заместитель деканов международной деятельности юридического факультета и Авдонина Юлия Николаевна, технический секретарь приемной комиссии юридического факультета. С вами была я, Диана Шилова. До новых встреч. Спасибо. Все, мы вышли.